Добрый день, с вами Татьяна. Сегодня поговорим, как формировать пеларгонию, чтобы она была красивого кустика, не вытянутая и много было цветоносов. Пеларгония имеет свойство вытягиваться, и поэтому нужно ее формировать. Это, например, у меня клющи пеларгония сегодня я буду формировать зональную пеларгонию плющелистная посмотрите, я ее формировала и сколько она выпускает много цветоносов и как красиво букетами она розочками цветет когда распускаются уже они открытая розочка а когда только начинает цвести очень красиво аж с черной полосочкой Видите, какая пеларгошка Тоже цветение благодаря формировке. Чем больше формируем, тем больше пеларгония цветет. Вот у меня розовая пеларгония. Здесь тоже будем формировать в следующем видео. Тоже она красивая. Это идет плющелистная. Такая у меня пеларгония тоже. плющелисточка. А сегодня займемся зональными пеларгониями. Вот это растение формировать вообще не нужно. Это бегония, вечно цветущая. Цветет розочками. Очень красиво создает вид. А это зональная пеларгония. Сегодня поговорим о тональной пиларгоне, как ее формировать, чтобы был красивый кустик. Если не формировать пеларгонию, то будет, она расти будет, конечно, но будет один, расти в один ствол. Видите? Тоненький, длинненький, один мощный ствол. И так она может расти долго потому что она развивается вверх хорошо и потом может переклоняться на бок ее нужно подпорки ставить или еще или подвязывать вот такой у меня экземплярчик вырос затем вот я вырастила такой смотрите тоже розовая смотрите она здесь выросла не в один ствол несколько пустила пасынки с корня пасынок пустила и пустила с боковой почечки это все хорошо но этот стволик доминировал и пошел в рост выше всех и поэтому мне нужно ее обрезать еще для того чтобы она хорошо цвела нужно обязательно убирать цветоносы Особенно, когда они начинают, вот видите, зарождаться коробочки и начинаются семена. Мне этого не нужно. Мне нужно красивое цветение. И для этого нужно убирать все цветоносы. Если оставить, она будет расти, конечно. Но цвести будет бутончиков меньше выдавать. Начнем с этого растения. Это эту пеларгонию я буду срезать. Вот, смотрите. Стволик, листик. Можно и пониже, конечно. Но пусть будет так. И вот пошло, пошло ответвление. Росточек молоденький. И вот на пол сантиметра выше этого росточка секатором Всё. а это у меня часть пойдет на укоренение это будет хороший укоренится хорошее растение для укоренения мне нужно обрезать цветонос Потому, что он будет тянуть силы и поделить растение. Вот, чтобы укоренить такой черенок, вот этот одревеневший ствол не годится. Он, конечно, пустит корни, но растение будет развиваться медленно и очень долго будет пускать корневую систему. Поэтому вот так срежем. Вот этот листик уберем. Этот листик уберем. Вот такое вот растение у меня осталось. С него можно сделать два, а можно один посадить. Так как этих сортов у меня хватает, я сделаю с этого растения одно растение. Еще вот этот листик уберу. Этот сорт неприхотливый. Он растет даже в огород можно посадить его это простой цветочек очень хорошо принимается и очень хорошо растет этот черенок должен подсушиться где-то хотя бы полчаса вот этот вот срез и затем будем сажать а сейчас покажу как формировать следующие растения И вот это вот растение боковые начнут хорошо развиваться а вот эту часть нужно прищипнуть прищипку делать тоже очень легко это верхние листики ногтиком вот так обрываем и начнут развиваться боковушки это выбрасываем. все это растение можно откладывать в сторону и оно себе пойдет в рост а если ничего не делать с одного черенка выращивать растения листики старые постепенно отмирают или желтеют как вот здесь и мы их срываем и получается один голый стволик, и на конце вот такой росточек может даже даст цветочек а может и не даст в зависимости от сорта и силы растения. Теперь вот этот как я обрежу. Красиво цветущая, замечательное растение, но очень высокое. Мне этого не нужно. Смотрим, где есть почечка. Вот пошла в рост почка. И вот пошла в рост почка. Я бы, конечно, здесь обрезала, но пускай, наверное, порастет. Вот здесь обрежем. На один сантиметр выше почки этот черенок также посажу у вот. затем когда начнет развиваться вот эта боковая почка когда она пустит хороший пасынок я потом еще укорочу тоже его и будет такой пышненький кустик, как вот здесь, видите? Путем формировки получается кустик пышненький. Это тоже нужно формировать. Вот этот, который пошел вверх, росточек, их нужно сделать на одном уровне. И тогда они будут одновременно цвести. Вот молодой листик с развивающей веточкой и здесь я укорачиваю. Этот сорт тоже очень красивый, двухцветный. Края листиков белые, а в серединочке молодые края желтенькие. Как называется этот сорт я не знаю, но хотелось бы узнать. Красивый сорт. Тоже его нужно укоренить. Эти череночки я оставлю, чтоб подсохли. Я их оставлю в теньке. На солнце их оставлять нельзя. А эти растения, которые я обрезала, их нужно подкормить. Подкормлю их каливая силитра у меня есть. Как разводить, сейчас покажу. Каливая селитра дает рост растениям и хорошая бутонизация. Вот я беру чайную ложечку на пол-литровую баночку. Растворяю. И этим препаратом на влажную землю на сухую нежелательно. Желательно пролить сначала растения водичкой отстойной, чтобы не обжечь корни. Вот я сначала такой водичкой пролил А те растения, которые влажные, вот вот это растение у меня влажное я поливаю калевой селитрой вот оно растворилось селитра вся растворилась по чуть-чуть, много не надо вот эту пеларгушку. любые цветы можно поливать у меня здесь много цветов я всем по чуть-чуть вот такая у меня пеларгоня красивая розыбудочка так теперь поливаем свои растения которые мы формировали все теперь будем ждать результатов после моей формировки я буду снимать видео вот это растение я тоже поливаю калевой селитрой Формировать, Как формировала я свою пеларгонию плющий лис, но я вам расскажу в следующий раз. У нее немножко другая формировка идет совсем по-другому. И черенки по-другому укореняются. Я вам все расскажу подробно. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь вместе со мной. До свидания. Хорошего вам цветения. Ваших любимых пеларгоний.